Добрый день, сегодня очередная распаковка. Такие маленькие посылочки. Ну, что-то нарубится интересное быть. Начну вот с такой вот. О! Похоже тут чай. Сейчас мы его и завалим. А, это который процветает. Ладно, Впитаем его. Сейчас вставим. сейчас я его распакую, сюда вставлю этот момент, заливаем чай кипятком. Вот. Вс, чай заварился. Сахар добавил. Можно пить Вкусно. Кто хочет попробовать? Я. Бадуй. А я когда у нас стынет. Где ч? Ну как? Вкусно? <соспорядок> а я потом, когда у нас стынет, у меня оставь хороший. Так, да, что у нас тут? Вот такая маленькая посылочка А! Ну это Как всегда необходимые на колодке Тормозные Заказывался Алицплейс Ну и чай в принципе тоже, там какие то скидки большой, большой. Пришла. пришла мне Пришла мне чай Что-то так, дальше. Здесь что-то такое. А, это женская маска в форме льва или кого она там. Сейчас посмотрю, как это уже не заказал. Вот такая она. Вот. Увлажняющая маска. Все пока закрою. Спитаем наши ноги. Такие вот у нас. А запах у него очень приятный. Банак вот тут написано. Запах вообще у него очень-очень такой. Ну и осталось две две наклейки. Сколько я полагаю, сколько я помню, Ссылки будут в описании. Цену я здесь вот внизу Цену не буду указывать. В описании. Так, вот здесь у нас должны быть паучки. Тоже какие-то сверхдешевые. Но... Красивые. Сейчас. Такие. Паучки. Два паучка. Я сейчас не помню, куда я буду клеить. Ну, да, у меня были на них. И еще на Тут тоже какие-то получили. Так, сейчас. Вот такой большой тарак паучок. Куда они так покажу? Ну все, на этом.. Упаковка закончена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так вот это выглядит. Очень реалистично даже. Вот. Эти маленькие. Маленькие вот здесь. И вот здесь охраняет.